Здравия желаю, с вами рядовой богатырь Илья, и сегодня я нахожусь в казарме. Напротив входа в казарму находится тумочка дневального. Дневальный находится при ней. Смирно! Товарищ майор, за время вашего отсутствия никаких происшествий не произошло. Рода находится на занятиях согласно распорядку дня. Дежурный третий рот и сержант Белоусов. Вольно... Вольно! Товарищ, сержант, а почему у вас в казарме так воняет? Не могу знать, товарищ майор. Вас не было. Не воняло. Солдат обязан повседневно закаливать себя, совершенствовать свою физическую подготовку, соблюдать правила личной общественной гигиены. Для этого в казарме есть умывальник. Если тебе повезет, то там будет даже горячая вода. А если очень сильно повезет, то здесь могут быть даже душевые кабинки. Здесь же находятся унитазы, и их, естественно, придется чистить. Я смотрю, Богадырев из тебя в институте совсем идиота сделали. Это ж надо догадаться, унитаз, перчатках мыть. В оружейной комнате находятся шкафы прямоугольной формы, именуемые пирамидами. В них находится оружие и экипировка личного состава. Это чей автомат такой нечищенный? Калашникова, товарищ майор! За дверью с надписью «Канцелярия» находится кабинет, где обитают командиры и начальники. Пссс, Давай старшину разыграем. Ага. Старшина, сгони в канцелярию, глянь, ротный там или нет. <сélок> <сélок> <сélок> <сélок> вот дурак, мог бы дневального послать. Ленинская комната, или Ленка, представляет из себя обычный учебный класс. Ленинской она называлась потому, что в ней находился бюст Ленина. В некоторых частях его там можно встретить до сих пор. Значит так, записываем. Вода кипит при 90 градусах. Богатырев? Товарищ майор, но мне еще в школе на физике говорили, что вода кипит при 100 градусах. Рота, закончить второй час занятий! Стать Перерыв 10 минут. Богатырев, я! Ты был совершенно прав. Вода действительно кипит при 100 градусах. А теперь записываем. При 90 градусах кипит прямой угол. Представь такую ситуацию. На одном этаже, в казарме, живут около ста человек, Из 6 утра до десяти вечера они находятся в постоянном движении. А теперь представь, какая вонь поднимется в маленькой комнате, где эти сто человек снимут свою обувь и оставят там ее сушиться вместе с портянками. Именно поэтому сушилку и называют газовой камерой. Рядом с сушилкой находится бытовка. Это комната, где солдаты приводят в порядок себя и свою форму. Что такое лучший четвероногий друг солдата? Это, конечно же, его кровать. Кровать здесь называется шконка, а само спальное помещение — кубрик или кубарь. А он чего? Слушай, а он, короче, такой... Я, кажется, сказал вам спокойной ночи. А когда я это говорю, это значит заткните свои кубальники, не п***ите! Понятно? Понятно, товарищ прапорщик. Спокойной ночи. Длинный коридор вдоль всей казармы называется взлетка или ЦП. Взлетка служит местом построения личного состава в казарме, из-за чего она постоянно грязная. Догадывайся, что с ней нужно будет делать. Рядовой половой! Я! Вымыть взлетку! Есть! А чем? Тряпкой! Какой? Половой! Я! В следующем выпуске я расскажу о том, что такое распорядок дня и как по нему проходит жизнь в армии. Так что ставь палец вверх и подписывайся на новые видео.